Всем желаю здравия. Меня зовут Дмитрий Шевчук, я тренер Академии Голтис. Также я преподаю систему «Свеляющий импульс» в Киевском клубе, Голтис Клубе. И хочу вам рассказать немного о программе «Импульс онлайн». «Импульс онлайн» — это программа, основанная на видеокурсе, видеокурс. Это подробное описание физкультуры «Сталяющий импульс», где Голтис лично рассказывает каждое упражнение, физиологически оздоравливающие эффекты, лично показывает на тренере с тренером все углы, все повороты, объяснять, что, зачем, почему, какие акценты, на что обратить внимание, от чего-то предостерегает и показывает это все лично. Второй момент – это вы с тренером все просматриваете и делаете по своей группе за тренером. То есть, как делает э, упражнение тренер, точно так же вы повторяете все за ним. Э, в, в физкультуре есть 7 ступеней э, и 7 групп. Первая ступени достаточно для того, чтобы быть здоровым. И все, что мы делаем, это делаем по первой ступени. В программе Impulse Online я объясняю, чем отличается первая ступень от второй, третьей и так далее. Э, и 7 групп вы в любом случае попадаете в одну из групп. Система рассчитана как на действующих спортсменов, то есть очень физически развитых, сильных людей, так и на дедушек, бабушек, на реабилитацию, детей старше 10-11 лет. То есть сюда попадают практически все категории людей. Если же у вас какое-то серьезное заболевание, если у вас какие-то ограничения, все равно заниматься собой, физкультурой мы должны всегда. Даже люди-спинники благодаря этой системе поднимаются, Голтис объяснят, как это делать. Это очень несложно, мы все это объясняем. Поэтому импульс онлайн – это для тех людей, кто не может лично приехать семинар, на семинар Голтиса, кому далеко, очень много времени это занимает, на другом континенте, возможно. вот Если вы относитесь к русскоязычному населению, вот, пожалуйста, приходите на импульс онлайн, мы там все объясняем, рассказываем, показываем. 8 недель мы с вами вы смотрите видеокурс, там подробно все описано, но еще дальше мы вас ведем 8 недель. Вы присылаете видео, мы просматриваем и комментируем все ваши ошибки. Также вы в группе подотчетности, где по 3-4 человека объединены единомышленниками по возрастной категории, либо по территориальному признаку. Вы делитесь, вы подбадриваете друг друга, у вас по сути такая мини-семья. И более большая группа – это весь поток. Это, как правило, 50-100 человек. Э -э, Опять-таки, это максимальный коллектив, который вас вытягивает, который вас подбадривает. Если вы чувствуете, что вы можете быть наставником, либо лучше поняли тему, либо упражнение, вы можете комментировать. Э -э, вы можете заряжать, если чувствуете за собой такие силы, если у вас есть энтузиазм, запал, энергия. Вы можете людям показать э -э, пример. Э -э, с помощью фотографий, видео, своих рассказов, э -э, свой, свой прогресс показать. Э -э, поэтому... Будет очень интересно, интерактивная игра такая. Иногда она включается в Голтис, иногда мы приглашаем Сергея Мищука на вебинары, лекции. Восемь 8 недель мы вам рассказываем о питании, о голодании. Каждую неделю у нас проходят вебинары на эту тему. Разбираем ошибки все вместе. Вопросы, ответы. В идеале у вас должна быть видеокамера и гарнитура. Вот. Но если нет, ничего страшного, можете в чате нам онлайн задавать вопросы на вебинаре, мы всегда отвечаем. Будь то питание, голодание, закаливание, либо психосоматика. Всегда мы это делаем в интерактивном режиме, чтобы не было скучно, чтобы не было монолога от лектора. Вот. В общем, 8 недель мы занимаемся вашим здоровьем. Мы объясняем вам, обучаем, как вы можете заниматься в городских условиях без тренажеров, как вы можете иметь атлетические параметры тела, как вы можете себя реабилитировать, как вы можете на собственном примере показать вашим друзьям, родственникам, знакомым, как можно заниматься собой в 30, в 40 и в 70 лет. Здесь дело не в возрасте, а в мотивации и в последовательности. И выигрывает не тот, у кого больше физической силы, а в конечном счете выигрывает тот, у кого больше мотивации и последовательности. Если вы чувствуете себя очень слабым по 10-балльной шкале, скажем, на троечку оцениваете, да, то благодаря очень нехитрым шагам постепенно, постепенно, месяц за месяцем вы можете достигнуть 8, 9 и даже 10 баллов. Все зависит от вас, от степени запущенности, ваших травм, ваших хронических заболеваний. Но в любом случае у вас будут показатели улучшаться не в раз, не в два, а на порядок, на порядки. Поэтому... Мы будем заниматься ваш, вами 8 недель, 8 недель мы будем вам показывать, куда вам идти, в каком направлении, но шаги вы должны все-таки предпринимать самостоятельно. Поэтому все зависящее от нас мы делаем, Голтис дает нам волшебную систему, Голтис рассказывает, показывает все в видеоуроке, все более чем подробно, поверьте. И по сути вы имеете 8 недель сопровождения бесплатно, потому что импульс онлайн по сути продается сейчас, по цене видеокурса. Поэтому не упустите эту возможность и присоединяйтесь к нам уже в ближайшее время, потому что мы уже скоро начинаем. До встречи!